Да уж, не ждут. 21 год не дождались и сейчас не ждут. Уроки выживания. 5 миллионов россиян получают минимальную заработную плату. 7,5 тысяч рублей. И это уникальная бедность. О проблеме государственного масштаба на этой неделе рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Имела в виду огромным счетом следующее. Люди работают, но они все равно бедные. Как не умереть на прожиточный минимум, попытался понять наш корреспондент Максим Красоткин. Вот это мы готовим кушать. На завтрак у Ларисы Каничевой картошка со своего огорода и помидоры оттуда же. Разница получше. в меню на обед и ужин незначительная. Тут добавляются сладости, купленные в магазине, иногда в долг. Эти, мне, Прилавок подстать местным зарплатам. В основном крупы, консервы до да хлеб. Остального мало, и это почти деликатес. Вот видите, у нас какой ассортимент есть, что выбрать: Есть и фарш, и курица. Мясо Лариса видит в основном на работе. Она трудится на кухне в местной психлечебнице. Получает 8 тысяч рублей. 10 числа у нас заработная плата, мы получаем 3 тысячи. И 25 у нас аванс, мы получаем 5. То есть если вычесть все затраты на дорогу, на коммунальный примерно, сколько у вас Ничего. На коммуналку уходит вся зарплата, аванс на еду. На него надо накормить троих домочадцев и содержать небольшое хозяйство. Поросят мы не держим, потому что работаем. Некогда ими заниматься это и накладно, потому что зерно свое не садим, а. Надо все покупать? По нормам, прописанным в законе, даже свиньи плохо живут. Это еще два года назад доказал депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Он взял на прокорм двух поросят. Ну что, Хрюшка? Одного кормил на минимальную зарплату, другого на прожиточный минимум. Эти два понятия в России до сих пор отличаются. Причем зарплата в меньшую сторону. Сейчас ее величина составляет семь с половиной тысяч рублей, а набор необходимых товаров и услуг в среднем по стране стоит десять с половиной тысяч. Месяца не прошло, эксперимент пришлось прервать. Может быть, по калориям это и совместимо с жизнью но поросенок начал стремительно худеть. Вот первую неделю он оставался в собственном весе, через две недели он похудел на 5 килограмм, а через три с половиной недели, когда уже было принято решение о прекращении эксперимента. Он похудел на 8 килограмм. Более сносно себя чувствовал поросёнок, кормившийся на минимальную зарплату. Оказалось, на комбикорм ее хватает. А вот людская продовольственная корзина, где основа хлеб 300 граммов в день и картофель 200, едва не загубила животное. Правда, потом откормили. Поросенка, который копился на прожиточный минимум, его звали Игорек, его, к сожалению, пустили на шашлык. И пустил на шашлык глава администрации Черновского сельского поселения. Люди, получающие меньше прожиточного минимума, вправе обратиться за пособием. Оно может включать как льготы на коммуналку, так и дополнительные выплаты. Уникальный случай, когда маленькие зарплаты государству обходятся дорого. Надо тратить деньги на содержание аппарата, который будет учитывать этих бедных, вести их прием. Соответственно, денег стоят, например, переводы денежные средства из регионального бюджета, в, на счета уже этих конкретных людей, обратившихся за, за помощью. Если минимальная зарплата установлена законом, то реальную диктует рынок. Экономисты нового не открывают. Тут все зависит от региона и конкуренции среди работодателей. Если люди на зарплату не могут снять жилье, то их невозможно будет нанять. Они должны хотя бы в складчину снимать жилье. Этим определяется зарплата в крупных городах. Но в регионах люди имеют собственное жилье. Наверное, жители глубинки получились бы хорошие экономисты, пусть даже без профильного образования. Ведь жизнь многих как шахматная доска. Есть черная, белая, хотя черного скорее больше. И все надо рассчитывать наперед. Здесь потратить, тут сохранить, а где-то занять. А скоро, глядишь, и получка. Так, конечно, в ферзи вряд ли выбьешься, но зато и не пропадешь. Лариса Каничева каждый раз делает рокировку в своем гардеробе. Вот Редкий случай для женщины, когда знаешь, чего надеть. Обновлять его, к сожалению, не приходится. Хотелось бы обновлять, но приходится носить то, что есть. Иногда кто-нибудь что даст, добрые люди. Такой гардероб вряд ли бы надела миссис Мира Алиса Крылова. Пожалуй, один образ модели дороже подсобного хозяйства под Брянском. У них все время закрашивают, утром, я их потом Закрашиваю. стою и мою. В этом московском салоне и укладка может стоить как прожиточный минимум. Яркий контраст с глубинкой. Дорого выходит следить за собой? Мне? Да. Очень. У меня все деньги уходят на себя, на себя любимым. Но я люблю э, ухаживать за собой и считаю, что каждая женщина должна за собой ухаживать. Я посещаю массажи, всякие процедуры, там Если вы хотите меня э, докрутить, какую сумму я трачу на себя, я вам этого не скажу. А Ларисе Каничевой трата скрывать незачем. Вот они в квитанциях и чеках всегда на виду. Так проще планировать семейный бюджет. Впрочем, женщина не теряет надежды когда-нибудь подлатать старый дом и купить корову. Максим Красоткин, Михаил Четверяков и Александр Зазуля. Программа «Вместе. Россия».